Простой и удобный конференц-зал. Если нужно, по одному клику включится проектор, который покажет картинку с любого устройства в зале. Благодаря профессиональному потолочному креплению и точному подбору оптимального размера экрана, изображение видно каждому, кто находится в зале. Четкость изображения соответствует и качеству звука, который также четко слышен благодаря массиву потолочных акустических систем. Оператор находится непосредственно на сцене, что позволяет ему при необходимости помогать докладчику с микрофонами и подключением мобильных устройств. Поворотная камера, размещенная прямо над сценой, дает возможность удаленным абонентам наблюдать за всем, что происходит в зале и принимать участие в мероприятиях. Здесь достаточно места и технические устройства не отвлекают от работы. Большинство оборудования, в том числе система климат-контроля, смонтировано на потолке оснащенным ревизионными люками. Рековый шкаф вынесен за пределы зала.